Наши, в данном конкретном случае, занимается прототипированием, то есть печать на предепректорах, в ДМах, э и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, позировочные станки, в основном это естественно, таких больше для макетирования, прототипирования, вот. то есть, соответственно, в основном это мягкие какие-либо заготовка, это для в